Всем здорово, друзья, меня зовут Шок, и сейчас мы находимся в городе Сочи. Это не все так просто, мы не приехали сюда отдыхать, ну да, это тоже, но мы приехали сюда еще и поснимать клубы. Что творится в клубах, которые находятся у моря, у Черного моря, ну и плюс в городе, где проводились недавно Олимпийские игры? Шесть лет назад. Шесть лет назад, ну недавно. Сейчас посмотрим, как это все работает, как тут отдыхают и занимаются делами ребята, создающие клубы, поэтому всем приятного просмотра, а мы... Сейчас будем подниматься. Не знаю, возможно, вам кажется, что это обычно, но... Не знаю, мне нравится, как это все сделано. Какой-то есть стиль. Ну что ж, давайте заходить, посмотрим, что там такое. Сразу говорю, дверь, которая сейчас нас встретит, она максимально большая. И выглядит, опять же, стильно. На себе. На себе. Привет. Добрый день. Опять же, это была актерская игра. Мы уже здесь уже были. Ашот? Да. Дерик. Это я. Да. Очень приятно. Можно узнать, сколько стоит один час клуба у вас один здесь? час клуба у нас стоит здесь 120 рублей. 120 рублей. 120 рублей. А випка? Випка точно так и все. А я правильно понимаю, то, что у вас один час везде стоит двадцать стоит рублей, вообще везде? И один час стоит на 120 рублей. Окей, отлично. А чем отличается VIP и обычный клуб? О, ничем не отличается. Отличается тем, что это у вас индивидуальная комната, 4 компьютера. Характеристика компьютера везде одинаковая, стоит 28 видеокарта, везде 240 герц экрана. HyperX у нас девайс. Ну давайте сейчас оформим один компьютерный стол и посмотрим, что это вообще такое. Давайте. Нас встречает э, очень интересная штука. Это не метро, это турникет на проход к клубу. Как это работает система? Вы просто нажимаете кнопку или есть какая-то особенная карточка? Если у тебя есть деньги, то ты зайдешь. Изначально хотели карточку, но поняли то, что не будем справляться с потоком людей, и поэтому решили просто ее включать, то что человек оплачивает время и просто проходит. Хорошо. Ну, это выглядит реально интересно. Что-то подобное мы видели в Казахстане, когда ты мог заходить только с отпечатком пальца, если ты есть в базе. Это круто. А здесь нас встречают кальяны. Ну, а также менюшка каляном И, как я понимаю, здесь можно курить кальяны везде. То есть и в випке, и в обычном зале. Ну как я вижу, просто кальяны стоят. Кальяны можно курить практически вообще везде. Только если наряду сидят дети. Ну и, разумеется, <саспорщик> сажаем <саспорщик> человека в другое место. Слушай, я сейчас смотрю, а человек сидит как с какими-то накладками в наушниках. Это что такое? Ну, каждому гостю прилагаются. То есть каждый гость, кто приходит, он получает накладки на наушники. Хочет оденет, хочет не оденеть. Это гигиена. Это у нас изначально, мы как год открыты. вот год мы выдаем людям. А есть какие-то меры безопасности после коронавируса? Ну, вообще, у нас выдаются маски на входе, антисептик. И вообще, после каждого гостя у нас проходится санитарка. То есть, протираются клавиатуры, мышки, наушники, включая монитор, кресло и так далее. Вау! Wow. Пойдем сюда. Я такой впервые вижу. Почему когда спросил фишки, вы это не сказали? Тут пишется э, лучше э, гости за сентябрь, за октябрь и так далее. Да. По количеству часов, наигранных здесь. Да. Это What? именно топ-10 гостей, кто за один месяц просидел больше всего времени. 3 864 64 часа. С учетом того, что сентябрь на самом деле был такой месяц, что он был трудный. А он рекордный? Это рекорд? Нет, рекорд у нас 10 тысяч минут. А это сколько пить? 180. 180? Да, это примерно в день по 5-6 часов. Он жив? Да. Он к нам до сих пор входит. Зато ребята получают первое, второе, третье место 20% кэшбэка от потраченной суммы плюс кальян один подарок. С 4 по 10 10% кэшбэка просто от потраченных. Это классно. Респект. Ну а вот випки. Блин, двери они настолько шикарные. Почему-то мне нравится, как они выглядят. Еще вот эти надписи. Я не знаю, может быть, я не знаю, почему мне это нравится. Прямо сейчас мы на сайте GigiDrop. Это спонсор этой рубрики. Если что, вы можете открывать кейс на сайте GigiDrop, используя мой лютый промоход На этом сайте есть очень крутая система барабанов бонусов, где вы крутите бесплатно барабан. Если что, это аккаунт, который был на этом компьютере. Это вообще не мой. Мне сейчас упал за барабан 3 случайных скина при пополнении 600 рублей. Я могу прокрутить барабан еще раз. Внимание, best с двумя T сверху. И все, крутится барабан еще раз. И, внимание, мне сейчас падает буква P. Если что. Если я соберу все буквы GSG-дроп, я получу до 10 тысяч рублей на баланс. Ну а также здесь новый режим сражения, в котором вы можете сражаться с люд другими людьми на кейсы. К примеру, вот два активных э, раунда. Люди выбрали кейс, ждут к себе противника. Как только человек заходит, он выбирает ячейку. Сначала выбирается скин, а потом уже выбирается победитель из этого кейса. Это очень интересная практика, поэтому можете попробовать. Ну а также за каждый депозит вы получаете бабки. За 49 рублей, за 150, за 350 до 100 тысяч рублей. В каждом кейсе есть подарок. Ссылочка на джидроп есть в описании. Ну а мы продолжаем. Сейчас мы записываем почти как зимой. Я одет э, в, в легкую одежду. Мы находимся в Сочи, на юге. И только в этом клубе по всей России, где я был, есть теплые полы. У вас было же потратить деньги, но ну, не знаю, куда? Что нет, почему? Зимой, чтобы не включать кондиционеры, чтобы не было такого Ой, прям бухоты. Мы осталось. просто решили включить теплые полы, чтобы люди не мерзли. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас творится по компьютерам. Я не знаю, вы хотели это сделать или нет, но у вас все красно-черное. Стиль? Хотели так сделать, да? Мы хотели так, да. Кресло у нас Dixiracer, но, честно, оно вы, выглядит не премиально. По клавиатуре здесь у нас HyperX Alloy FPS Pro, это обычная клавиатура от HyperX, механическая, но а, здесь нет нампада. По мышке здесь у нас HyperX Pulsifier Surge, наушники HyperX Cloud Alpha, коврик HyperX XL, ну и по монитору это 144 герца, 240. 240 везде. 240 Так, видите? вот это, вот это, кстати, очень круто, потому что 240 Гц люди ставят, знаешь, как? Випки ставят 240, а везде по 144. Это очень хорошо. Асус мониторы. Ну, кстати, я вам советую. Я советую все-таки бенки пройти. Да, бенки зови. Я хочу поменять. Да. Потом Asus они хорошие, да. да. Но именно для CS вот именно для. Это передача. Да, да, да, да. Asus, если что, я не хейтер, но именно в мониторах я предпочитаю да. больше банкю. По характеристикам здесь у нас i5 960K, 16 ГБ оперативной памяти и RTX 2080. Вот такие вот характеристики. Я думаю, что. Проверять, опять же, в CSGO нет смысла, но я хочу зайти на Сабишоке, я тут не был уже три дня, поэтому сейчас попробуем. Прямо сейчас я запускаю CSGO на Сабишоке, посмотрим, какой здесь будет FPS на матче. Я ожидаю 300 FPS. И, кстати, друзья, мы запустили новую систему DM light. Как вы знаете, сейчас, чтобы играть DM, нужно перезапускать CSGO. Мы это убрали. Теперь, если зайдете на DM и выберете DM Lite, вы будете играть на серверах, где нет некоторых плагинов, которые позволяют не перезапускать CSGO перед фейстом либо матчмейкингом. Поэтому ссылочки в описании, можете поиграть. Я зашел на сервер, включаю консоль, NetGraph. И, внимание, Deathmatch FPS 360-350. Очень хорошо. Так что нет смысла продолжать. Играть комфортно. CyberShock, молодцы. Тут, кстати, играет проигрок. Ну да, играть комфортно. 240 Гц, говоришь, да? Да, 240 Гц есть. В целом все классно. Окей, выходим из CSGO и посмотрим, что у нас тут есть. А самое главное, нам принесли еду, посмотрим, что они готовят. Самое интересное, что здесь можно поесть такую вот вкусную еду. Это все заказывается за минут 15, и оно уже здесь. Очень прикольные стойки. Уверен, что это вкусно, но просто я сейчас ел, поэтому попробовать я даже не смогу. Но выглядит реально аппетитно. Сколько это стоит? 420 рублей. Самое интересное еще. Ребят, я вот видел максимум Red Bull какой? Жел желтый, голубой, обычный классический. Но зеленый. Нет. К тому же красный вообще никогда не видел. Здесь какие-то эксклюзивные сочинские поставщики, что ли? Нет. Это, это линейка от Bull. Обычное место здесь стоит 120 рублей, но VIP стоит столько же. Посмотрим, что здесь такое. Место будет максимально компактно. Но почему 4 компьютера? 5 не уместилось. Блин, это очень грустно, правда. Мы, честно говоря, когда заказывали, у нас столы были. Изначально предоставлены один размер стола. Когда мы заказали, приехали столы, столы оказались на 5-10 сантиметров больше того, что должно быть. Не, большие столы — это хорошо всегда. Ну, но жалко, что 4, Ну теряется я, вообще я кайф да, 5 я 5 я игр. Ну а также здесь есть две классные фишки. Я такой нигде не видел — это геймерский шланг для О -о -о. кальяна. Посмотрите, как это выглядит. Вы можете не отвлекаться, не брать в руки этот кальян, который должен... у тебя руки должны быть на мышке. И это комфортно максимально Ну а также слева у нас гардероб Который опять же не у всех есть Такие вот у нас дела, друзья Ну по сути мы посмотрели все, что в этом клубе есть Могу сказать точно Клуб выглядит стильно Мы посмотрели инстаграм И почему мы сюда пришли? Только из-за грыбаного инстаграма Он выглядит так, как сделан Place Вы же помните Place? Это самый дорогой клуб в России Очень все на уровне Там э, максимально все приятно Но и, и этот не отстает Поэтому мы здесь и оказались Это был Сочи С тобой был я, Эрик Всем большое спасибо за просмотр я поеду дальше путешествовать по миру и смотреть киберклубы. Всем пока.